Кроличей нора Ох. Боже, Манон. Ты меня Ух, напугал. Ты я чуть не обделался. Пока ты тут. О боже, ты кто? Текст. Короче, наверх. Я тут... Надо срочно поговорить. Так, наверх. <реку> Короче, я... Пеннибак из будущего. И, короче, и в, что тут в... ты тут делаешь? Ману, не в входить будущем... в мою комнату. В, мою комнату в нельзя. будущем ты проиграешь мотыльку. мотыльку. И он моты... мотылек из этого прошлого, из моего настоящего, прислал сюда акуму. И нам, короче, нужно найти одну вещь. вещь. Угу. И ты пришел с... пришла сюда. Я пришла, чтобы тебе помочь. Мне помочь или чтобы мы вам помогли? Ну, точнее... Ну, короче, чтобы мы все Короче, где-то здесь Акума. А как он да. переслал? М у него какие-то способности есть путешествовать? М к сожалению, не могу этого сказать. Ладно, очень странно. Так, ну и где ты можешь предполагать, где оно может быть находиться? Точно где-то в городе. Ну, можно дать героям сказать героям. Да, то, чтобы что... не они обыскали весь город, поискали какие-нибудь нычки и, и все. Да, так. так, подожди, да, нельзя ходить. Ничего, мы быстро найдем. Он не сможет Хоть так. Вот я такой сказал. Я такой сказал. Тики, давай. Ну, наконец-то. Пошли. Так, сейчас да. я напишу героям. Так, я герои. Встретимся я на крыше дома у Дриана. Ёлки-палки. Ты жукообразное создание. Сколько можно? Тебя очки поменялись. Ну, ладно. Жукообразное создание. Сколько? Ёлки-палки. Иди можно вверх. Два жука, жука грязят. Да, разуть. Да. Мне разуть или вам разуть? Ну, ну, сообщение прочитать. Ну, может, наверх посмотришь? Ну, а чё ты там сидишь? Ты что? Я тебе что на птичку похоже Да. Вполне себе. Почему два или два каких-то красный... красных созданий? Я не понимаю. Сам ты, Сам ты красное создание. Мы не красные создания, мы мистер Баги. Но я мистер банди. Банди. Неужели? Какой Пускайся к нам. Ах, кролик. Ты ж кролик, я кролик, иди сюда. Ой, что боже мой, кролик. кролик. Кот, пойдем за мной поговорить. С тобой мне надо. И вам надо прятаться, прятаться, так вот. Так, чуть -чуть. Ну ладно. Допустим, я что-то... Понял, хотя я ничего не понял. Два жука собрали нас на крыше и свалили. Ждать на крыше? Жди на крыше, тебе сказали. Ну, бери, трансформируйся. А я вас, не слушаю ждешь. всяких красных, красных тараканов. Слушаю таракан. Слушаю таракан. Но зависит да. судьба будущего. Угу. Зависит судьба настоящего. Если, угу. если хочешь изменить будущее, нельзя жертвовать настоящим. Ой, молчал Но, бы. Любви, я не виновата, что бедные мое время тратят. Слушай, ты, бедное время, иди отсюда. Чем ты там героин. Ну, я... ну, герои. ну, Поищем везде. Сто процентов в этом мы, искать? я не знаю. какой то Предмет общем, или блок. Предмет, тебе да. Я здесь такой пивка и печенек. Ты сейчас с крыши слетишь с пивком и печеньками. Два жука, это грядит к плохому. А, это, например, одна птица, быстро, лечём, это ужасно. Да, там Акума. Ну, допустим, что за я влетаю, Во и вот она, я, я знаю, тоже Ну всё, ищите, пойдёмте чу, искать. Искать. Чую она тоже а так так, что, лета... Идём, разлетаемся по, по всему городу. Искать вот. идем. Чемпока, а э э быть? Так, короче, кто-нибудь идите в канализацию. Может, в канализацию. Все, я Эль, это необычный павлин. Почему она большая? Павлин здоровый. Здесь очень высокий и взрослый носитель. Здесь очень взрослый носитель. Мне кажется, это майора из будущего. Майор, нет. Давненько не видно. Почему у тебя не работают мои силы? Ты должна подчиняться мне. Я, Она из будущего, у нее какие-то новые технологии, ты понимаешь? Защита. Серьезно, я на нее потратил свою силу. Ладно, пока да. курицу освобождю. Так, надо курицу, курицу. Главное не, за не, не забудьте. Мне надо добить. От... не бей, давай, давай. не бейте. За... Ну, я Сказали жить. Все, все, все, все. Не бей ну, ее, убери щит. И... Убери щит. Хорошо. Быстрее, из... быстрее ее. Демона. Изгоняю, амок. Ура, изгоняет там мог он изгнал амок. перед тем как да. мы его убили зачем он это сделал я не знаю. Может, ему это, это слишком странно а я встретиться ольфовой башни да? он тут ошивался знаю, значит какой-то предмет он вопрос. тоже ищет он знает куда он не знает куда он сам телепортировал этот предмет я и он да. ищет и самое а главное мы знаем то что бражница это, ну, же сябуд... же... Это девушка, всего. или уже женщина, или сколько ей лет? Да, знаешь, она на, на вид, как будто она гигант титан. Серебрян, на вид скоро... ей 96. А не, кроли, кроли пенни, 40. жукобак. Так. Кроли, пенни, жукобак. Ты там Чё? не скажешь, там, случайно, с какого-то времени, там, какой год у тебя там? Я пока... Да, есть разница. Года... Есть разница. Нельзя годы и года. Неинтересно, когда она, ну, наверное, лет 36. Я не знаю, я прилетала вокруг... А, жить самое жить. интересное, мой, мой а выбор. Именно, а почему ски, почему, ски. почему у нее ски. три талисмана объединены? Зачем камень лошади? Телепортироваться. Камень лошади телепортироваться в крайнем случае. Ты знаешь, он... Э... А, а лошади... вдруг... Лошади... Его... Нет, для нее зачем камень лошади, если ну, она могла объединиться с... Так, а нам эти... надо что-то найти, Прыль. что мы не знаем. Чего? Я не знаю. Может быть... Слушайте, у два, два, два жука, у вас двойная удача. Может быть, там одно словечко волшебная скажете? Нет. Да. да. Ее добьем. да? Пер... да. А. а мы думали, Правда, супер... И знаете, что, что мне дал суперсолнце? Блок. Что? Это значит, надо блок. найти значит, блок. Значит, в блоке. Значит, Акума значит, находится в блоке. Да. А ну, если, смотрите, но... если сама Бражница была вовле, возле Эльфьевой башни, значит Блок тоже где-то должен быть рядом. Погоди. Э, упор... Жука э, У меня есть блок. план. А, Мы ладен... узнали. Бражница, Монаржница, Канаржница, Баражница. Сюда Ребят, я увидел на одном из Мы... Мы знаем, я знаю так же точно, Особенно как и ты. Ты надо спрашивать. Но... Ну я ее спрашиваю. Это не ты же Жоли Жоли. Я не могу об этом говорить. Как она попала? Есть есть одна у бражника какие-то силы новые, значит он открыл какие-нибудь новые силы, либо еще что-то. Жучок, жучок, бак, который из нашего времени. Помнишь, про такой хороший камень называется эволюция, только не тот, который кролик, а тот, который зайчика. Но да, но но если бы а Точно, он не может заходить, он не может в нора заходить. Эм, норы закрыты, норы закрыты. Баня и их талисман, закрывала зальчика, норы. заяц не может открывать норы. Заяц он может открывать норы, но он может путешествовать по времени. Он не видит все, что там никак. Талисман у он просто э, загадывает в своем уме год, день, время. И туда перемещается. Он не так не открывает свою кроличью нору и там вот путешествует и смотрит. Он именно выбирает э, год, время и дату, и все и переносит его. Он не может выбрать место, он будет переноситься там, где он стоял. Просто в другом времени. Значит, значит... И значит это главное отличие. Э -э главное отличие у меня три минуты. Мне кажется, Бак, мне да надо да. кое-что сделать. Я закрою на это глаза? Погоди, а что ему тут искать? Хм. Он ищет тоже с нами. Что он ищет? Что-то. Если... А если вернусь. он это найдет, что вернусь. будет? Я скоро вернусь. Давай, давай, быстрее. Надеюсь, это не о том, над чём я думаю. Да, Лерий, прячь крылья свободы. Трансформация. Тики, лили, кушай. Лили, лили, срочно, домой, срочно домой, срочно домой. Ну, Тики. Флав. Слияние. Теперь я пенебаг. Так. О, пенебаг. Банникс Бак. Как же придумать своё имя? Банникс Кролибаг. Пух. Кроллибак. Да, Кроллибак. Прекрасно. Или Пеннибак. Пенибаг. Пеннибак. Так, Пенибаг. Как Почему пени? А кто? Ладно, допустим. Так, я придумываю имя, а потому что я герой, герой я, я искусство не что судят. Она ищет, да и мы ищем. Кстати, -в -в? С помощью зонтика. Супер шанс. Кирка. Ой, так, вот это то, что я боялся. Так, лазим по стенам, лазим по стенам. До свидания, хопа. Так, осень. мне выпал из супер шанса кирка. Это надо, блок, значит, и это, нам надо что-то сломать. Он где-то где? либо закоп ты у где? эльфовой башни. Хорошо, все, я, я бегу к тебе. Он либо где-то закопан, либо где-то где вставлен. На одном из башни. Кра Честно, я не вижу. Так. О, привет. А ты кто? Здравствуйте. Это я. Нет, ты кто? Чё, мы тут все красные? Я вообще-то паучок. <смех> Мне орелку кое рассказал, и поэтому на всякий случай, чтобы это сохранить, я... да, подслушивай наши хитроумные планы. Короче, если что, если что-то пойдет не по плану, я просто отправлюсь в другое измерение и спрячу там талисман зайца. Прекрасная я, идея. Я... Давно бы пора это сделать, чтобы разница получил <смех> это. Нет, если я буду дольше, если он Смотри, будет дольше, находиться, если... Если бражник, Я... уже пол... Если бражник уже может э, перемещаться из будущего в будущее в настоящее в прошлое, значит, он получил и без разницы, куда ты его спрячешь. может, это было дело паука? Но будущее не заточено в камне, поэтому можно все изменить. Ну только так. вот с каким Не знаю что, но давайте искать. Я облетаю Я... Башню. Хорошо, Вы внутри поможет. смотрели? Mm -hmm. Да, вроде как. Я не знаю, Это я только пришел. -то где? Где? Где? где? Где Где? прямо где, надо мной? Крото вот какой-то блок. Привет, брат. Где? Хм, он тут сверху. Тебя а, переместить. А, вот. Спасибо, не надо. Нет, особенный блок. Не ломай. Бражница. Сказали же, Бражница. он взрывается пенни черепаха, пенни-бак, черепаха. Надо а ломать навлекаем. киркой из супер-шансов. А блок этот? Он ничем не ломается. Так, он ломается, он, вдруг, ломается он, он ломается, но он ломается очень медленно. Если вдруг... О, ладно. Очень медленно. Не важно я как там, важно, что там. Чтобы она не помешала. А, кролик, пауч... Э, кролик Нора, слияемся. Я не могу это ломать. И теперь я супер Нам не хватает сил. Может быть, попробовать его. Где у вас кот нуар? Э кот Especial. нуар, точно. Тебе нужно. Но ну, кота Нуара нет в городе, точнее, Леди Нуара. Mm, скоро появится, подождите. Где у вас вообще? Ну, все, у, все, все в школе, наверное. В школе. Ну, извините, не мы. Ну, в академии. Мы, мы, не, мы не такие, в как вы. Городе, Здравствуйте, ребятки. Так, где, я, Авидина, если что, я все-таки отдам, отнесу его в другое время, в другое измерение, чтобы, если он не завладел. Так. Было бы, было бы классно было бы перенести ее в, в другое время. О, я нашел. Так. Ну что нашёл? Стоп, а где Корапас? Я тут, возле блока. Какого блока? Так Местерпад, ты вниз спустись. Там вот самого. Так ты вниз спустись. Ты мне нужен. Я уже запутался. Так, ты пеник роллебак. Ты просто такой роллебак. Я паука паука зайчик. Кропас есть здесь. О, Ну, отойди ты от лифта. Давай, я перемещу его сюда с помощью Кроты. быстрее переноси его сюда. Где Крота? Подожди, у нас другой. Я задержу их пока. Быстрее с карапасом разбирайтесь. Карапас, разбирайтесь сюда, кавлина. я внизу. Этот карапас, не в другом низу. сюда. Угу. Заходи, давай еще все сломай лису, а чтобы тебя видно было. было. Ай, зайди давай, туда. Атакуй ему с зонтиками. Спускайся, спускайся. Спускайся, говорю. Так, ты-то что пришел? Обезьяна. Обезьяна, чичи чи, -чи, -чи. Ловки-палки, ты... я родился обезьяна, хотя бы не вниз, там. Вниз, вниз, а. вниз, я прокопаюсь. Крота. Я скоро все свои силы вырастрачу на... на одно использование камня Чудес. Крота. Вас не смущает то, что Бражница чуть-чуть рядом с вами? Жаль, Она... Перенесаю... Она здесь, перенесите ее срочно. Хорошо. Крота. Да. Закрывать надо, отойди. Надо закрывать все. Я да. буду смотреть, что У меня есть супер план. Ну моя вон. А -а -а. Куда ты ее все время переносишь? Я ее переношу разные точки. А зачем ты копаешь все ниже? Ну я ее принес недалеко от нее. Так. Не на трансформируйся. на мое не хватает. Да, хлебенькие вы. Держи. Так. Так, 0-0-0-0. Так, ну, ну, ну, ну. так, сейчас эти тебе камамбер. Ладно, ладно. Готовься. Давай. Так, так не используй катаклизм. Не я используй. Лечу. Так. Хорошо. Вы нас слышите? Да. Перенесите ну, нас. Хорошо, Перенеси. Сейчас. Я, я вас сразу нафиг любашнюю к этому. Ты пой. Просто кому я дал талисман? Какой тупой? Просто убить тебя! Охота! Не телепортируй! Суперкота, пока он не трансформируется. Я, я, я трансформируется. Все-треть тр тр тр тр вот а? Кр этого. Я Беречь, много и много использовал. Так, кот, со мной. Давай. А, а, он сверху, давай, хочется. прыгай. Кот. Сломай. Да, Бражница, Беречь. готовься. Э -э так. Что произошло? Мы Беречь сломали. Б... Это что такое? Бражница, что за Браз... ми... А, ха. Это та же вернулась. Только какой-то дефект на ней. Это, не, это уже из настоящего думаю, 100%. Что вот так, надо да, использовать супер шанс, и все вернется. Чудесный мистер Бак. Все, мы уничтожили этот блок, и бражница вернулась. Ха, бражница. настоящая. Ну, теперь Я с маленькой, супер. как Ладно. бы. Так, где Наша супер кот? Миссия... Супер -кот. Я ухожу. Где супер-кот? Наша миссия выполнена. Супер Нужно уходить. А, Куда уходить? Вода. А попрощаться? После школы. Удачный. Удачный. Давайте удачный. На, на эльфевой башне встречаемся. Я так, а ты где кот? Раз. Кот. Я сюда вот сюда иди. Вот. На код. Кот, пойдем. Да, лучше Ладно, уже... Да. На наш... Не все умеют летать, как мы. Ну... Не все Давай, код. кот. Кот. Кот. Где-то. где, где, где Ты примечки? трансформируйся. Давай, Раз... Раз... талисман. Разделяюсь. Так, все, мне тоже надо разделиться Напоминаю, и прийти к ним. Стать, э, Иди. Пока, пока, бражник это. Ты не можешь. Так, разделяемся. Нету защиты от гипноза. Есть. Так, Фу, что? Это хорошо. Если бы не было, тут у тебя Феликсы всякие. Как Нет, Из будущего я так вижу, баник сумеет летать. Так, в школе встречаемся. Мы тут мы уже. В Здравствуйте. Фу ну все, я про уходить, сучок. наверное, уже. Да. Лучший друг мой жучок. А, у тебя эти... А ты хорошо видишь в очках? Да. Просто они у тебя такие темные, такие красные. Вроде бы у тебя не было. Ты а тут я галлюкинации. галлюкинации. Это, это вот это вот она все. Все, давай пострелим. Так, все, это. Было приятно дело, а да. к вам вернусь. Да, все, все давай. Потихой грусти. Все, ну, потихи все. грусти свалили. Так, все, герой, расходимся, все молодцы. Так, меня здесь не было, не было, я боюсь до сих пор Феликса, поэтому прячусь на своей базе. Давай, иди прячься. Так, а мне пора. А пара начинается с пары. Да ну! Нет. Да ну он, сук. Где трансформация? Так, так, тирик-тирик. в комнату. Ну, О, Олега. Давай лапу. А, сегодня был сложный день. Ой, Олег. Я, ну, я сразу спать, я вот сработаю. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Иди что отсюда, ёлки? Забыл. Тебя том, забыл я тебя забыл, забыл спросить. Это моя, это моя квартира, мой дом. А я эту комнату снимаю, ты не имеешь права туда заходить. Кого ну, вот ты снимаешь? Ты живешь в моем доме, ничего ты не снимаешь. Я И тебя я поселил как своего доме. друга. По тихой грусти, давай. Мои родители скоро умрут. Ты чё там? О, я я все расскажу. Они меня Они меня усыновят, ага, давай, удачи. Да, все, будем с тобой брать. Ух, Что делаешь в моей слышал. комнате? Ну-ка, вышел, я же вижу все вторым зрением. Ну, бывает. Так всё, дай сюда. мне спать. Я спать тоже на столе.